Вот наш забор Здесь пришлось больше поднимать Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь Восемь слоев кирпича красного Из-за того, что здесь уровень земли А в этом месте Дальше идет на понижение То есть у нас в одном месте будет ступенька Здесь все засыпется Выровняется Здесь вот дорога идет чуть ниже. Здесь, соответственно, в одном месте ступенька по цоколю. Но э, поверху, как будет идти профлист, у нас будет все ровно. То есть здесь на этой стороне высота профлиста будет 2 метра. Дальше идет, идет. И здесь уже, соответственно, вот на 4 э, слоя кирпича, то есть на 30 сантиметров, будет чуть ниже. Но в итоге высота будет 2 метра. Здесь у нас большие столбы а, на будущее для... для навеса перед въездом в гараж. Вот эти два столба серых. Вот этот и вот этот. Это у нас столбы для ворот. Роль ворота будут. Дальше у нас идут... Здесь забор будет просто. там сзади сзади сбоку столбики уже не будут обкладываться крепчами просто их профлистом закроем пока такие дела